Смотрел этот бой согласятся, пока показал высочайший уровень. То есть все та же скорость, все та же реакция, все тот же вихрь в ринге. То есть он реально притягивает к себе внимание. А, и притом он победил сейчас а, боксера, который входит в пятерку сильнейших, так называемый Powerful Pound, лучше из лучших. Соответственно, он сам сейчас уже будет в этой пятерке. И с такой победой его можно поздравить. И я думаю, вполне можно ожидать уже конкретных переговоров по поводу поединка с Мэйвезером. Потому что ну, все ждали уже несколько лет и даже даже больше, да, десятилетия, наверное, ждут этого поединка. Два сильнейших, должны выяснить, кто же из них лучше. Вот. И сейчас пока я вот действительно вернулся, и я думаю, что этот бой действительно актуален. Потому что Мэйвезер сейчас всех проходит настолько легко и убедительно, и даже в какой-то степени м -м, скучновато. Да? То есть нету реальной ему оппозиции. Что вот такой боец, как Пакьяо, я думаю, сейчас самый лучший вариант для того, чтобы действительно повернуть интерес к боксу. Но мы не Пакьяо много вариантов. Я думаю, там с соперниками у него не будет проблемы. А, тут, конечно, многое зависит от Мэйвезера. Он же у нас такой самый высокооплачиваемый спортсмен не только в боксе, а и в спорте. А, и все-таки я надеюсь, что Приложат усилия все, кто его окружает и организует этот бой, потому что ну, ну нету больше соперников. Сейчас он пройдет Майдану с большой долей вероятности и с кем дальше боксировать непонятно. Есть Пакьяо, реальный боксер, реальная угроза, реальное зрелище. В общем-то с ним надо проводить бой однозначно.